Друзья, всем привет! С вами снова канал Easy Trading. И сегодня мы с вами рассмотрим вопрос, почему Land Rover ⁇ это хлам. Начнем мы с того, что в России есть много отечественных автомобилей производства 80-х годов, а именно не производства, а времени разработки. Хотя сейчас отечественный автопром... Старается обновляться каждые пять лет, но это остается по-прежнему хламовым автомобилем. Почему? Да потому что технологии, которые используются в других автомобилях, не отработаны, а в наших до сих пор остались болезни детские, которые не устраняются производствами. Так вот, то же самое происходит и с английскими автомобилями, и в английском лисиконе ходят поговорки, которые и у нас есть про наши тазы. Если видишь, как по дороге едет Range Rover, значит он не едет, а едет в автосервис. Зачем а, последним моделям Land Rover а обогрев заднего стекла, чтобы руки не мерзли когда толкаешь его в автосервис? А знаете, почему у лендровера самый низкий расход топлива? Потому что их обычно буксуют, так как они сломались. Если из вашего Landroverа не капает масло, значит, оно уже вытекло. Это действительно так, друзья, и это даже отражено в мульти, мультфильме а, "Тачки", да? Это известный факт. Но, с другой стороны, реклама же рассказывает нам совсем о других вещах. И бренд в рекламы простроен таким образом, чтобы любой, кто смотрит видео, э, полагал, что Land Rover и его внешний вид э, давал ощущение хозяину, что это надежный и качественный автомобиль. К сожалению, кроме оболочки в этой машине ничего нет. Плюс ко всему, машина больше не принадлежит уже давным-давно британским компаниям. Это не британская, а индийская компания. Марка зарегистрирована в Британии, но права на все и на марку, и на производство приобретена, приобретена индийской компанией Tata Motors. У Tata Motors также в багаже есть ä, Jaguar. Надо сказать, что у Ягуара тоже маркетинговая политика весьма и весьма крутая. Но машины оставляют желать лучшего. Хорошо, если они проработают год. Плохо, если эта машина сломается после выезда из магазина. Теперь давайте с вами посмотрим, что происходит с акциями компании моторс как мы видим до 15 -го года в компании все было более-менее хорошо после чего начался резкий коррекционный а, переход в другое направление отчеты компании убыточные это означает то что компания всячески задействуют а, внешние резервы, заимствуют деньги и сейчас рентабельность, дивиденды. Сейчас пять секунд. Оценка стоимости нет, нет, нет, нет. Отчет о доходах. Да. А, сейчас а, мы увидим. Доход компании составляет минус 288 биллионов. Биллионы – это американская система единиц измерения, она равна 1 миллиарду. То есть минус 288 э, миллиардов долларов доход. При этом выручка составляет э, 3019 миллиардов, но вся выручка уходит на поддержания расходной части компании. Это означает, что компания по сути своей убыточна в целом Tata Motors и, возможно, ее тянут в том числе Land Rover. Что это означает в денежном эквиваленте? Это означает, что индийская компания Tata Motors Перекупив Land Rover и Jaguar, перекупила мозги рекламного маркетинга, перекупила основные технологии этих компаний, которые и так не отличались ни качеством, ни надежностью, и применяет их в своих Tata автомобилях. И, собственно, спонсирование британских производств Land Rover и Ягуара практически нулевое. Почему? Да потому что выручка падает. Компания рассчитывает на то, что продажи будут течь за счет рекламных бюджетов. Но этого не происходит. По всему миру продажи Land Rover падают. И что удивительно, в России они почему-то э, появляются на каждом углу Land Rover. Я уж не знаю, как так выходит, что мы это страна третьего мира, но до нас... Правильная информация доходит через много-много лет. Таким образом, если вы обладатель Land Rover, и он у вас еще работает, спешите от него избавиться. В следующих выпусках мы, возможно, разберемся с вами, какая же компания действительно правильная и сделана для правильных пацанов. Счастливо, до встречи!